Как это работает, к марту 2019 года, допустим, индекс вырастает до 1200 пунктов, соответственно, контракт в этом случае будет стоить 125 тысяч рублей. Как рассчитать прибыль? Мы купили контракт по 118 950, продали по 125 тысяч. 125 тысяч, то есть, сумма, по которой продали, минус сумма, которую затратили. То есть у нас положительная вариационная маржа, вот эта вот положительная разница составляет 6050 рублей на каждый один контракт. С учетом того, что мы внесли не 118 тысяч, а своих денег вложили всего лишь 18312 рублей, ну размер гарантийного обеспечения, получается, что наша прибыль составляет 33%. То есть индекс вырос на 5%, у нас прибыль 33%, то есть у нас потому, что было плечо. И обратная история, да, то есть, если, допустим, рынок идет против нас, то у нас будут сопоставимые убытки. То есть, если индекс упадет на 5%, ну, пойдет против нас в ланге, да, то в этом случае наш убыток будет 33%. То есть, у нас получается, брокер потребует дополнительно денег внести 6050 рублей, если рынок пойдет против нас, потому что будет недостаточно для удержания этой позиции.